Привет, это снова я. Ролики выходят регулярно, как и обещал, я учился улучшить. Yeah, Сейчас я нахожусь на сервере ТРП Сити, он открылся примерно неделю назад. Прокатимся по некоторым интересным местам, посмотрим, что там да как вообще. Ну чё, плывёт? Ты чё делаешь? Слышишь, ты что, он мою машину, трогаю. Четверо Был бы тут ты без своих корешей, я тебя и очистил. Yeah, да, Добрый вечер. А что у вас тут на листочке непотребства всякие написано? Да, что-то. Что? Вот так. Э, ладно. У меня один чертило слил бензин с машины. У вас украли бензин с машины? Да, да, прям на моих глазах. На нем была красная повязка, он был лысый. Uh, uh, интересно. Давайте я оставлю вам его приметы на листочке. Давайте. <девочке> Объявим. Если мы его обнаружим, то объявим в розыск. Спасибо. Что они вам сделали, именно вам? Украли бензин и... и все. Да, и угрожали. О, Шериф, слышал? Можете идти пока что, мы будем разбираться еще. Если у нас был свободный сержант, они выйдут. Он просто ушел. Ладно, хорошо. Вот как за фары штрафовать, так сразу, а как бензин у меня слили, так ноль реакции. Хорошо, смотрите сюда. А почему вы ко мне на ТЭП? Расскажешь мне точное место. Хорошо. Хорошо, расскажите, пожалуйста, место, где у вас украли, доказательства, пожалуйста, того, что у вас украли и кто это был, примерно, опишите его. Там вон все написано в заявлении. Хорошо. Да-да. Можете мне примерно... Э, я могу сказать обиду. вам, фактически, их Нет. точное местоположение. Давай я с ним проеду. Как будто они будут стоять, сидеть, ждать-то, как их задержит. Они уже давно на четыре стороны уйдут. Хорошо, проедь с ним, пожалуйста. А я поеду на... ...проеду. Он ударил, здесь вмятина. Вот он. Ну ладно. Теперь у меня есть ручной кадет. Как вам можно обращаться? Капрал Вадим Качура. Капрал Вадим как? Кого? Кап Не слышь. Капрал Вадим Кочура. Капрал, вы будете лично заниматься делом об краже? Да. Чудненько. Объявлю его в розыске и будем... Если он нам попадется на глаза, то он получит. Обязательно попадется, мы его обязательно найдем. Короче. Так, сначала проедем там, где я видел его в последний раз, а потом отправимся там, где я видел его возможно, в предпоследний он раз. будет на пляже. На пляже. А разрешен ли выезд транспортных средств на пляж? Нет, пойдем пешком. А возможно, он будет в районе канализации, но там опасно. Там обычно преступные группировки, поэтому мы полицейские не ходим туда. Одни. Ну теперь-то а, вы не одни, теперь-то у, у вас нет. есть я. Я не вооружен. Да. Так и я не вооружен. И что вам страшно, Капрал Вадим Качура? Я, я хочу узнать э -э сейчас, сейчас. Я, я, знаю, как дела делаются. Черт, вы, вы тут? Hello, есть кто живой? Вылезайте. Капрал ну, Вадим, вадим Качура сейчас вадим, надерет вадим. вам задницу. Может вы нож уберете? У кого наш? У него нож? Вперед, Капрал, нейтрализуйте да, его. Он не похож на того чертилу, но, знаете ли, тоже не особо симпатичный. Смотрите, стойте здесь. Хороший аргумент. А, я спущусь вниз и самостоятельно посмотрю, Неприятное есть ли там. Тут место для меня, тут меня уже один раз порубали. А, ну мол, мне два раза в одно и то же место не бьет, я пошел. Так, этот не похож, вроде. Капрал! Капрал, вы слышите меня? Да. Здесь только какой-то бомж. Я поднимаюсь. Ну вы лезаете, зря вы себя испачкали. Да Давайте я аккуратно. продолжать задум... все Продолжим поиски. Пройдемся тогда на пляж. Да, сейчас я припаркуюсь да. где-нибудь. Так единственное, у меня возникает вопрос, как мы будем его доставлять его в департамент ну мы организуем на... слежку а потом вызовете подкрепление ведь это так работает? или нет? ну да если мы их найдем но я буду надеяться на лучшее смотрите это он или нет? по моему нет вы отлично ведете слежку как капра Владимкачура, но это не он так вы ж в одежде, вы что больной? Думаю, не, я за вами иди. не пойду, это, это без, больше без не без моя без война. На на не, забрал И что дальше? Ведем свежиху. Что вы Еще подозреваем его. Видите черта в Ульсах э, с ракетом красным. Да не, не, у него не было и ракеты. Капрал, Капрал, заставьте этих парней подогнать лодку ближе, я не да. вижу их лица. Это не они, я посмотрел, там нет ракеты. Вон, ради тебя никто лодку угнать не будет. Ну так что, вы можете заставить тех молодых людей подогнать лодку ближе? Ты понимаешь, ты видишь? ради тебя не будет двигаться. А ты не вы... Может быть да, мне бензин можешь, с машины ты слил, ты я ты тебя засажу, ты. если, конечно, ты это ты. Ну, так что, капрал, волю закона давайте, как учили в полицейской академии. Да. Именем закона. Под, подплывите поближе, чтобы... Я да, вам сказал, никто лодку подгонять к берегу не будет. Там мелко. Так никто ж не Логично. просит подгонять ее совсем к берегу. Просто чуть ближе. Так подплывите к нему. Ну, ты, я, б***ь, подплыву. А в черте... Капрал, куда вы подевались, Капрал? По-моему, меня бросили. Так блядь. Сойдет. Это, это он они, он, я, он, я он, их он, узнал. Вон тот, он, который он. лысый, это вот он. Да? Вызывайте ФБР, с ну военные! подкрепление? Нацгвардию, да, вперед. Какие <смех> дебилы? Вам <смех>, черти. А вот это уже оскорбление полицейских! Да? Ну ладно, догоняйся! У нас закончилось стабильное оружие, у нас осталось только это, но я не думаю. Это наши новые технологии, видите? Он... он... Подбирается по дну и скрызет нахрен их лодку. Как вам такое? Боюсь, вы поехавший. Мы а знаете мы что, просто... Я придумал кое-что получше. В общем, идея заключается в том, чтобы переговорить с байкерами, которые по идее по лору враждуют э, с бандой, которая слила у меня бензин. Предложить им немного денег. За то, что они нагнут тех чуваков с красными повязками. А ну-ка, стой, так! Куда он делся? А, вон он. Стой! Слезай, блядь! Слезай, лицо бить буду. Куда он делся? Я потерял его. А вот и те, кого я разыскивал. Все в порядке? Помощь нужна? Тебя нехило а -а -а. так в стену впечатало Можешь скорую вызвать? Я похуду, Сейчас я корич твоего позову, он тебе поможет Чувак, там вроде это да, твоему плохо Голова трещит Сейчас будет РП. Оказал первую медицинскую помощь Ты как, в порядке? Не думаю, да Скорую точно вызывать не надо? Или там полицию? Да не не, не, не думаю Нормально Вы, кстати, уважаемые, это... Не видели таких ребят? Один лысый, другой не особо, с красными повязками. Там один вот на таком же красном мотоцикле ехал. У них еще лодка розовая, они на ней рыбачат и это, и нахер оттуда вышлют. бинты вроде. Что? Они вот насолили мне сильно, я как бы искал людей, которые смогут урегулировать вопрос. Потому что меня-то эти черти совсем не боятся полиция с ними сделать ничего не может. Ну слушай, давай. Давайте где день встретимся и обсудим это вечером, окей? Ну да, да, да. Ну так, да, э, ну, что, ну, куда ну, мне подкатывать? Казино, ну, что, давай. Ладно, вечером в казино. Если что, я вам сейчас это номерочек мой запишите. Да, да. Если что, вечером выйдем. Все хорошо, давайте, да. Так, ну вроде все прошло, более-менее. Надо дождаться вечера и потом увидеться с этими чуваками в казино. А на сегодня это все. Следующая серия уже отснята. И в момент, когда ты смотришь этот видос, я занимаюсь ее монтажом. Так что ставь лайк под этот ролик, и я постараюсь выложить ее как можно скорее. Да, я постараюсь делать ролики чаще, чем раз в месяц, правда. Put your hands upon me, so I know that this is free.